Здравствуйте, сегодня у нас 30 августа, погнали мы с кудрявой головой на открытие осенней охоты. Вот я машину, короче, накидал, всяких мне нужностей, сам вот он я, здравствуйте, жду Александра и погоним. У нас уже, можно сказать, сутки дождь идет, такой мелкий-мелкий моросит. Как-то вот так вот, вот, доедем, не доедем, мы туда не знаю, но там уже товарищи приехавшие есть, УАЗик и Нива, но просто специально взял, вот он лежит, если нет, то еда у нас с собой, арбуз, главное Александр мясо должен был взять, самое главное мясо, едем-то мы не стрелять, а открытие открывать, Ну я кушать, ну все, что будет интересно, я включусь. Саня, Саня, Саня. Привет, ну? Саня, Саня, помаши ручкой, я тебя снимаю. Это еда, да? Нет. А, я думаю, это... это целый... Какой это еда? Я Мама, думал, ты... целый контейнер мяса. Какой там... Ну, рассказывай, Александр, а где ружье-то у тебя? Ты давай оторви сейчас тут не все. А зачем ружье? А, так, тоже пожрать едешь. Я тоже пожрать. Какой дурак в дождь на озеро плавает. Правильно, там же камыш мокрый. Я бы не сказал, что он ружье забыл, он бы так и поехал. Ну, Саша, ну, Саша. В общем, открытие охоты. Время 5.38. Я уток всего видел у округи вроде пострелил у меня тишина, дождь, всю ночь у нас такой вот мелкий моросил. Почти просидели у костра всю ночь, до двух часов, наверное, или до часу. Но, в общем, достаточно долго мы у костра сидели, мокли, на процесс охоты. А вот первая уточка. Может тогда еще что -то и налетит. вокруг стреляют, стреляют вроде, но особо не летает. Ну ладно, дождем все заливает. Включаюсь. Время 8.34. Погода у нас точно такая же. То дождик разойдется, то затихает. В общем, взял я, похоже, только одну. Вот она. И вон туда пала еще. Сейчас оттуда сплаваю, погляжу. Не понял. мертвого падала или живая. И черочек один ушел. Вот так вот-вот. Товарищи выплывают. нас тут есть промок дважды уже сегодня ну вот как-то вот так вот продолжение открытия охоты вечер, взял я в общем двух штук с утра на озере сейчас греты Гретой вот лазим по такому болоту где-то Александр слева идет там вот убранное поле там было много утки шли Ладно. снимать и стрелять так не с руки неудобно камеру закрепить не получается у меня никак сбивается постоянно несколько раз пробовал ну, буду что-нибудь рассказывать а вот оказывается александр у нас притоившись сидел здесь мы первый раз это болото сказали. Воды маленько, а травы по пояс. Так не знаю. Сейчас пока похожу здесь, а потом может быть тоже выйду на поле. собаки здесь неудобно ходить. Ну, Как-то вот так вот разведывать-то надо. Новые И места тоже. Такая-то куча что-ли. Точно, Это куча, еще, наверное, какого-нибудь нота найдем. О, плеска. У меня вот плеска тут какая-то, вон там, наверное, тоже вода дальше. Ну, ладно. Охотимся. я кулика. Ай да, айда, ищи, ищи, грыта. Ай да, ищи. Знаю, да, как мы его сейчас будем искать. Или я найду, или собака найдет. Ищи. О, оказывается, я рядом подошел. Все, молодец. Молодец. Вот, Все, молодец, нашла, молодец. Болотная науговая дичь, да? Нашла. хорошо. она нам похоже, туча опять. С той стороны. Там трактористы. Может там что-то? или что есть? Это утки, да, были? Саня, а мы что сидим-то тут? В засаде. В засаде, да? Грета а прячется тоже в засаду. Идем. Спрятались, не знаю, выгляну. Все, сейчас нас накроет. Блин, причем нас с левой тучи-то накрывает. Все, я прячусь. Прячемся, прячемся, дождь, что за погода, да, Александр, как тебе открытие охоты это, расскажи? Чё-то, блядь, погода не радует. Не матерись много, только я же тебя на камеру а. снимаю. Погода плохая нынче. Погода не радует, да? Пару часов. Утка пара. есть, но она не летит. Она как бы есть, но я как бы и нет. Это птичка летает. Таких мы не едим. О, все, ветер начинает порывами. Отключаться надо. Сейчас намокнем. Тыщи. Подай, Грет. Молодец. Ну куда ты понесла, Грета? Грета, Грета, Грета, Грета. Ох, пока мы тут с Гретой-то воюем. Как воюем, Учимся мы, тренируемся. Вот еще высоко летят, не знаю, не видно, наверное, у меня капельки вон про этого пока видеосъемку веду черки сели куда-то так ладно у меня воспитание собаки молодец все молодец молодец все все все иди сюда иди сюда Иди сюда, айда. Ох, тебя манят. Манят. Все, нельзя. Нельзя. Еще уточки.